Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Делл и... и Ефисерг! Сегодня мы играем в супер-пуперскую бродилку-перебродилку. Да, Ultimate Chicken Horse. И сегодня мы впервые пойдем не туда, где знак вопросика, а, а на... мы пойдем на новую, новую. карту. О, Айсберг. Полетели. У нас как раз тут есть новенькая эта карта. Так. Посмотрим. Что тут будет? Ух ты ж водичка. Так. Давай полетим на самолете. А где старт? Ну давай полетим. Это Вопрос, финиш. где финиш? <laughs> так. А, ну вот он старт. Ух-ю. Посмотрим. Так. Ну выглядеть. что, начинаем сразу жесть, да? Конечно. Лед на льдю. Как тебе такое? Ну как как. Все равно подскользнешься. Какая разница. Ладно, тогда вот здесь. Слушай, а вот этот лед, который сверху падает, он. Да. Физический объект или это просто? По-моему, да. Ча, погоди, до генерили... нас стрелы долетят. О, видишь? а а Ты че натворил? Так, ну-кась. Разгон, разгон, разгон. Да нет, подожди. Разгон, разгон, разгон, разгон. Ага. Оп. о смотри. Оо, куда ты поехал-то? Подожди, классно. Ой, да ладно, ты чё до финиша дошел? У мощненько-мощненько. Монета. Розового цвета. Так, что-то надо, ты знаешь, для полного счастья нужно попрыгать. Нужно усложнить, да. Нужно попрыгать. А вот интересно, вот эта дичь она будет прыгать или она нет будет... она не будет прыгать а -а -а. она будет разбиваться не ну и так неинтересно. интересно блин а куда пры прыгалку то поставить <святый> что ты там хочешь найти может быть она что-то сделает ну давай давай ставь монетку так а -а -а, блин зря вот Смотри, сюда. а монету, оказывается, тоже разбивается эта дичь. Ихуху! Парохода кусок! Ты вези меня вперед, в бок. Ах, ну... Ты ты ж... парохода кусок. Ты где-то? А я вот не знаю. О, я еще здесь. Видал? Опа. Так, Но я не отстаю Нет, очков, не но отстаю. есть монета О, смотри, какая хрень Да вообще капец Это Что за фигня? Вот сейчас узнаешь А ее нельзя так. оставить, смотри-ка Ты там просил усложнить, да? Вот Медок Так, монетку я забрал ты что? Я просил усложнить. Не, ну не до такой степени. Ты же любишь сложность. Ладно, ладно, ставь че. Я от своих слов не отказываюсь, между прочим. Ух, ё, шайба! Смотри, как я усложнил, а? Хопа. Ты еще тут эту хрень поставил. Ай-яй-яй-яй-яй! Что за тайминг дикий? Раз, раз. Раз. Раз. Раз. Давай, давай. В смысле, ты у меня сломал ее! шопой своей. Фу. Ах ты. Ух ты, жоки. Так, ладно, ладно, <с надо FSR га.. Наказать Так, она, по-моему, вот тут ну да Что себе. ты хочешь сделать? Она сюда Значит, где-то вот здесь а, Зачем? <coughs> Не знаю, посмотрим, О. что будет Посмотрим, что будет? Посмотрим, что будет Попрыгаем. Да вообще, да заради бога. Жестко. Э, э меня показывайте. Вот тебя показали. Да какого ж хрена? Че там происходит? Ты мне скажи. Что за не успел. Ах, тогда? Да ладно, ладно. Че уж там? Через мед-то я пройду. <с back> а вот у тебя проблемы всегда с этим медом летающим? <с back> Так, ну куда-нибудь вот сюда. Ты закородил весь проход. Я ничего не. Давай, давай еще раз. Да блин, а еще раз. Давай. Да, да, да, да, да. Ах тыш. Ж... <смех> блин, я тут столько пропрыгала <смех> а. Слушай, а вот этот. Вентилятором, вот по-моему, не дает, не дает. Да, льдини... он ничего не дает. Нет, он Льдине не дает добраться до места. Его по идее надо убрать. Mm. Так, что ты бы, там хочешь? Как бы мы приедем такие, так, оп, и тут Ты нас... все загородил, посуда. нас встречает радостные соседи. Хорошо. Вместе со стрелами. Это для ускорения. Свободного падения. Пока. Да. Пока. Оп. Ах, ха-ха-ха. Ах, ах. ах, ты ж подвинула меня. Да? Ты там уже все? Ты там уже кончился? А ты что творишь? Дожидаюсь. А, это твое шоу. Типа. Да я тебя еще лопастью перерезаю. Шоу начинается. Шоу шоу, шоу, шоу, шоу, шоу. Че ты иди? Учеб ты эту льдину, которая падает, взорвал. Не волнуйся. Я сейчас тебя взорвал. Так, ну давай, офисерк. Ты там любишь на корабле плавать, да? Так, первый пошел. <связать> а тут надо прыгать. Слушай, мне интересно, а я пролечу? Да ладно? Да, нифига себе. Да ладно? Да ладно? Так, это читерская хрень. Ух, возврат <связать> еще дали. <связать> Что-то жестко. Посмотрим. Что ты там будешь уничтожать? Что я буду уничтожать? Да. Ничего я не буду уничтожать. Так тебе облегчу. А я тебе облегчу. Давай, давай. Вот тут козель. Тут ты просто так все. Да? Все так просто? Ну... Ну тогда я буду усложнять. Еще сильней. Такая вот есть штука интересная. Да, да, да, я вижу. Очень интересная штука. Ты чё на эту хрень да прыгнул? Я... С... В смысле, а ч там меня попало? Я не, я не знаю там целая куча всего уже летает я прикола не понял это пушка или это ты как-то на руку попал что-то я реально не понял прикола так что-то я не понял чем мне мешается ну ладно вот это уберу А то уж что-то слишком жестко что-то легко стало сразу да легко легко сразу стало окей хорошо Че-то легко, да, с тебе стало сразу. Можно... Как-то ты быстро. да я че-то быстро очень, да. Ух А, я понял. Да чё блин! Я Две перепрыгнул и <с пока в прыжке был, меня она... Тебе еще одна, да? Прилетела. Печально. О, этого, я думаю, не хватает. Да. А куда ты ее хочешь? сюда Думаю, здесь самое место. Хухухухуху. Я знаю, зачем ты потянулся. За проволокой. Чтобы жить малиной, не казалось. Блин, меня зажал, ну я ж прыгнул. <свят> а ты что а -а -а -а -а -а. решил почудить? А -а -а. Да нет, всё в порядке Я до туда допрыгнуть никак не могу Серьезно, час настал Да вообще <свят> Капец там всего натворено Что ну, ты там, там, монетку могут. хочешь, да? Вот здесь прячу. Знаю, ну прячу. Вот пройдешь ее, значит заберешь. Че ты там творишь, блин? Ничего я там не творю. Иди нафиг. Ничего я там не творил, Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так вот, здесь вот разместим, наверное. Что так. он такой бац и перепрыгнул через эту хрень. Ты понимаешь, что я пошутил? Так где? Да. Я понимаю, что ты пошутил. А еще я понимаю, что я тебя наежил. Ах ты козел, ты взял из, ты взял и свинтил. Вот иди, проходи свой путь. Все, это мой путь. Ты заколебал меня уже. Летяли вместе. Хорошо, хорошо. А чё оно не ломается? Ломайся! Что за нафиг оно не ломается? Зачем ты прыгнулся? На всякий случай. Что ты делаешь? Физкультурой занимаюсь. где он попили немножко все отдыхаем. Финалочка. Да финалочка. Финалочка. Ладно будет шанс. Не знаю кого. Ну не у тебя так точно. То есть ты этот путь вообще заблокировал. <звы> Я, ну, тут летит. Только поставь козел. Тут... Только поставь. Ну только поставь. Св... <звы> Слава богу. <звы> Слава богу ты не догадался. О, ты прям в зоне риска. Чуть выше надо. Ай. Ладно, Смотри. ладно, лети, ушел. Это типа это, будешь смотреть, может, вдруг по мне что-то да? Испытуемый. Я надеюсь, что ты упадешь отсюда. Зачем? чертовой матери. Не надо. Ну я же уже вроде сказал. Не Какая надо тебе -победа. победа? Не нужна тебе победа. Опа. А шо, что ж ты за монетками ты не пошел? А шо ж ты за монетками-то не пошел, а? а мне зачем идти? Я и так победа. Да-да-да, Супер Белка. В общем, если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И оставляйте свои комментарии. Ну с вами сегодня был Дел и... Супер Белка Ефисерк. В общем, играйте с Супер Белкой и будет у вас Супер Белка. Всем удачи и всем пока. Пока. Ha, ha, ha.